Друзья, мы продолжаем и прямо сейчас. Юридические аспекты перехода. Руководитель юридического департамента компании «Таксфон» Александр Миненко. Давайте поаплодируем. нормально. Ну, рад вас приветствовать, дорогие друзья. Видимся мы с вами уже, по сути, второй раз. Первый раз мы с вами виделись в Карабицыно. Вот Хочу поблагодарить со своей стороны Ярослава, основателя компании. По сути, он всю мою работу за сегодня уже выполнил. Рассказал все юридические аспекты перехода на новый вид бизнеса, но, ну, соответственно, затронул в своей части тот материал, который не был затронут. Когда первоначально мы с вами встречались в Карабицыно, мы к этому моменту уже выбрали организационно-правовую форму ведения бизнеса. Это потребительский кооператив. Потребительский кооператив до определенного времени был достаточно уникальной моделью ведения бизнеса. Его уникальность заключалась в том, что у данного организационно-правовой формы были уникальные налоговые преференции. То есть удавалось избежать значительных соответственно, налогообложений по поступлениям денежных средств и по их выплатам, соответственно, нашим пайщикам, физическим лицам, тем, кем большинство подавляющее из вас является. Но это было, опять же, до определенного момента. Уже после нашей встречи в Карабице, буквально 27 июля этого года были определенные изменения, затрагивающие наши с вами взаимоотношения, взаимоотношения компании и физических лиц. В частности, были внесены изменения в гражданский кодекс, который, соответственно, ужесточил введение бизнеса для физических лиц. И, соответственно, где четко и прямо было написано, уважаемые наши, хотите получать регулярный доход, регистрируйтесь в качестве индивидуальных предпринимателей. Иначе у налоговых органов к вам могут быть вопросы. Соответственно, и после этого также мы на своем личном опыте столкнулись с пристальным вниманием контролирующих органов. В лице налоговой инспекции, соответственно, банков, где у нас открыты расчетные счета, которые стали, в общем-то, чем более тщательно смотреть по всем финансовым операциям, которые проходят по нашим счетам и задавать определенные нам вопросы, которые мы, соответственно, поясняли, отстаивали нашу правовую позицию и вопросы, соответственно, снимались. Но, ну, опять же, как мы с вами понимаем, ситуация в данном поле будет ужесточаться, и те Плюсы, которые давал нам закон о потребительской кооперации именно в плане налогообложения государству, это естественно не нравится, потому что там, где можно экономить, там соответственно государство не получает определенный доход и в связи с чем пытаются нам усложнить жизнь. Законодательство в этом плане достаточно стремительно уже с июля месяца меняется в плане ужесточения, в связи с чем руководством компании было принято Переход к новой организационно-правовой форме. Ведение бизнеса более легального, более понятного для наших контролирующих органов. В данном случае это будет в российской компании, как уже сказал Ярослав, это будет общество с ограниченной ответственностью, которое будет дистрибьютором швейцарской компании, с которой вы все как соответственно физические, так и индивидуальные предприниматели, и юридические лица можете вступать в отношения. Значительным недостатком потребительского кооператива, как любой из вас, который вступил в потребительский кооператив, это был громоздкий документооборот. То есть любому из вас нужно было подать заявление, нужно было оформить договор, подать заявку. Это очень большой документооборот для простого человека. Более того, сами документы, они имели отсылочные нормы. То есть хотите прочитать договор, что-то понять, почитайте устав. Устав имеет ссылку на положение. То есть это огромный Запутанный документооборот, ну первоначально нам это давало значительные плюсы в плане налогообложения. Сейчас же, переходя на новый вид ведения бизнеса и строив взаимоотношения между нами и вами, будут всего-навсего простые, всем понятные и гарантирующие, и защищающие ваши права и интересы гражданско-правовые договора. По сути, сублицензионные договора, где будет все прописано. То есть вам не нужно будет читать ни устав, ни какие-либо положения, не подавать объемные пакеты документов. Будет всего-навсего договор где все будет прописано четко и понятно. Спасибо. Вот. Что касается плавного перехода на новый вид бизнеса, то, соответственно, после нашей встречи уже сегодняшней, буквально в следующей недели, начнется появляться новая правовая информация в личных кабинетах, с которой, соответственно, вы будете иметь возможность ознакомиться. Там будет все детально прописано. И в данном случае, что единственное я вам могу сказать, это то следите за новостями, которые будут отображаться в личном кабинете. Там все постараемся максимально просто, доступно и понятно изложить. Спасибо.